Наверное, еще даже в мае месяце я не знал, что существует такое место на Земле, под названием Маккунела. Очень наполненная природа, ландшафты, река, лес, это, конечно, очень классно, эти озера, ну, просто супер волшебно, Просто вот это состояние любви, заботы и такого полного окружения. Это йога, это концентрация, это логика и быстрота мышления, что в, своего, в свою очередь очень хорошо помогло ей как первокласснице. И, что ребенок абсолютно самостоятельный, мама, я постирала все свои штаны, вот, и у меня все хорошо, порядок, то есть по берет ответственность за себя абсолютно самостоятельно, вот, взросление происходит моментально. о том, что дети изменились. Дети изменились, им легче стало учиться. Они стали более спокойными и в то же время э, сконцентрированными. Им легче общаться со сверстниками. Режим дня, то есть у детей весь день расписан. Еще мне очень понравилось, когда мы ходили на часовню, увидеть бурундука и папоротники, и покушать земляники. Здорово. Ты любишь заниматься йогой? Да. Научился плавать, научился раскидывать стены. Я еще лучше стала играть в теннис. А я здесь с отличным настроением, потому что тут природа, люди, которые всегда тебе рады, относятся к тебе очень хорошо и очень хорошая атмосфера, где все случаются. Мне нравились эти занятия, мы там классно тянулись, и было весело.